На Красной площади группа «Собор и песня» с России в сердце! Есть на земле большая страна, прекрасно чизна и духом сильно, Богатство природы, широкий край России Священные земли, Победный май, Россия. Здесь берегли достоинство, честь, Здесь волю храбрых поступков не исчез. Здесь мирное небо над головой Далось большой ценой. Славься, родная моя, Героев, память храни на века. Священные земли, Победный май, Россия. Здесь я родился, здесь пригожусь, И жизнь, если нужно, отдам мне за Русь, за Белый Русь. Любимый дом и всех, кто будет в нем Славься, родная моя, герои В память храни на века Священные земли, победный май Россия Славься, родная моя, герои память храни на века Священные земли, победный май